В сети появилась новая информация о новых сезонах Леди Баг и Супер Кота. Более того, нам слили даже целый список из названий эпизодов. Какие нас ждут новые спецэпизоды, а также превратится ли вселенная Миракулс Леди Баг в такую же большую, огромную вселенную, как Марвел, DC или как Звездные Войны. Давайте по порядку разберемся во всем, что нам слили за этот месяц. И поэтому долгожданное Hey! Всем привет, друзья! С вами я, Зульфат. И сразу же хочу перед вами извиниться за то, что не выпускал ролики целый месяц. Не буду оправдываться, у меня просто не было настроения. Да и занимался я кучей других проектов. Например, записывал новые песни, ролик на Зульфат Бро и ролики на Зульфат Скват. А также придумывал контент стратегию того, как мне не потерять вас, моих любимых подписчиков. Друзья, в связи с тем, что происходят в мире и с теми изменениями, с которыми мы с вами сталкиваемся, пожалуйста, подпишитесь на мой Телеграм-канал, а также подпишитесь на мой канал в Яндекс.Зене. Я веду свой канал уже 16 лет и я ни в коем случае не хочу потерять вас, если Ютуб вдруг заблокирует, не дай бог. Искренне надеюсь на ваше понимание. Ну а сейчас давайте перейдем к ролику, не забудьте поставить свой нуарский лайк и погнали. Четвертый сезон Леди Баг завершился очень-очень непредсказуемо: Бражник взял под контроль почти все талисманы Леди Баг и Суперкота, Разумеется, кроме их собственных. И первая инсайдерская информация: ловить от меня эксклюзивчик. Я думаю, что в пятом сезоне она, разумеется, будет их возвращать каждую новую серию, пока не соберет все воедино. Ну и конечно же, давайте разберем тот самый нашумевший слив. Нам действительно слили все названия эпизодов из пятого сезона. Давайте пройдемся по каждому. Первая серия будет называться "Эволюция". Потом умножение, разрушение, ликование, иллюзия, решимость, страсть, воссоединение, усиление, передача, сгорание, совершенство, перемещение, насмешка, интуиция, защита, обожание, эмоция, притворство. Раскрытие, противостояние, сговор, революция, воплощение, устройство, воссоздание, действие. Знаете что? Очень странно, что некоторые серии носят название «Чувств». Спешу предположить, что это все связано с тем, что пятый сезон будет очень, очень, очень эмоциональным сезоном. Об этом нам говорят сами названия эпизодов. Не зря же они описывают чувства. В этом явно есть сакральный смысл, о сущности которого можно только догадываться. И знаете что? Очень интересен из всего этого списка эпизод под номером 520. То есть 20-я серия 5-го сезона Леди Баг и Суперкота. Она, напомню, носит название Раскрытие. Так как нам Томас Астрюк говорил, что 5-й сезон завершит арку с теми Леди Баг и Супер Котом, которых мы с вами очень прекрасно таки давно знаем, эта серия явно может действительно носить прямой смысл, то есть раскрытие персонажей. В пользу этой теории скажу то, что она двадцатая в пятом сезоне. А это безусловно плюс к тому, что действительно в этой серии возможно произойдет раскрытие. Потому что эта серия близка уже к концу пятого сезона. Она даже не в середине, а действительно ближе к концу находится. Поэтому ждем в пятом сезоне долгожданное раскрытие героев, которое по-любому произойдет. Ну не знаю, но почему-то я уверен, друзья, что в пятом сезоне Наконец-таки они узнают друг друга. Ну и конечно же, то что эти серии называются именно так, говорит о том, что некоторые серии действительно таки будут посвящены Камню Чудес, который описывает принцип своей работы. Например, девятая серия Усиление, это скорее всего Тигр, тринадцатая серия Перемещение, это Лошадь, четырнадцатая Насмешка, это Обезьяна, шестнадцатая Защита, это Черепаха и так далее. Далее и тому подобное. Но я надеюсь вы поняли суть. Если так и произойдет, то та теория, которую я вам сказал в начале, о том, что каждую последующую новую серию пятого сезона Леди Баг и Супер Кот» будут возвращать какой-то талисман, действительно таки верна. Кстати, насчет 20 серии пятого сезона, многие со скепсисом относятся к тому, что там произойдет раскрытие. Друзья, еще раз хочу сказать, что я уверен, что там действительно произойдет раскрытие леди баг и супер Кота. и они мне кажется не забудут друг друга в конце этой серии как это обычно бывает это все-таки уже пятый сезон и пора бы уже раскрыть друг друга и честно сказать у меня даже есть одна теория того что данное раскрытие будет почему-то необходимым для того чтобы вернуть либо последующие талисманы либо сделать что-то что безумно важно для обоих наших замечательных героев то есть и для леди баг самой и для Суперкота. Хм, интересно-интересно. В создании пятого сезона уже принимают участие наши старые знакомые SAMG Animation. Кстати, именно они будут работать над эпизодом раскрытия. Если в производстве серии задействованы SAMG, значит серия действительно важная и сложная. Которая, безусловно, как мне кажется, повлияет на весь дальнейший сюжет мультфильма сериала. Уж не знаю, чего я так прицепился к этому эпизоду, но все-таки, мне кажется, если его доверили СМЖ, наверное, он чем-то таки важен. Опять-таки, плюс в копилочку этого эпизода. Кстати, СМЖ будут работать еще и над 27-м эпизодом, который будет носить название Действия. Ну и вообще, над более сложными сценами в пятом сезоне. Теперь плавненько переходим к фильму «Леди Баг и Супер Кот Пробуждение», который перед насилий уж не знаю сколько раз. Во-первых, сам Джереми Зак заявил, что работа над фильмом закончена, с чем я его и нас с вами поздравляю. Ну, наконец-таки мы сможем его увидеть. Но, во-вторых, в сети появился уже новый слив. На нем мы видим аккуматизированную злодейку по имени Мэгикан, что в переводе на русский означает фокусница. Данная злодейка, как вы уже поняли, появится в фильме Леди Баг и Кот Нуа пробуждение. Ее, скорее всего, скорее всего точно не будет в пятом сезоне. Уж не знаю, к лучшему это или к худшему. Ну и касательно фильма, еще одна новость. Почему-то у него поменялся логотип. Раньше он выглядел вот так, а теперь на сливе он выглядит вот так. Сами решайте, что тут лучше. Ну а теперь поговорим с вами о том, превратится ли вселенная Miraculous Ladybug и SuperCode во вселенную по типу DC или Marvel, или же Звездные войны. Если коротко, то Томас Астрюк сказал, что нет. Так как нет достаточного финансирования. На все другие проекты, если развивать эту вселенную, нужны финансы. Леди Баг и Суперкот это, конечно, популярный мультик. Но все-таки бюджет у него не резиновый. И развивать эту вселенную должным образом, насколько я понял от слов Томаса Астрюка, не получится пока что. Но, возможно, в ближайшем или далеком будущем это изменится. И мы с вами сможем увидеть развитие данной вселенной. Что было бы здорово, друзья. Напоминаю вам, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм и на меня в Яндекс.Зене, так как я не хочу вас терять. Ну и на этот канал тоже можете подписаться. А у меня, к сожалению, или к счастью, на этом все. Еще раз прошу прощения, что не снимал целый месяц. Впредь такое не повторится. Ну а с вами был я, Зульфат. Не забудьте поставить лайк, 10 лайков новый ролик. Подписывайтесь на Зульфат Бро. Еще увидимся.